Всем привет! Сегодня 12 июня. Мы едем в Новый Свет. Пока еще не решили куда. Либо на гору Сокол, либо на тропу Голицына и туда дальше за мыс Капчик. По дороге сейчас посмотрим. Выезжаем из Судака. Вот по такой вот дороге. Это район ЛЧК. Все вот эти домики. Здесь же, сдается, жилье совсем таки недорого. Ну и дороги здесь, соответственно, видите, какие. Грунтовые. Поверните налево. А там мы ехали просто по улице. allez ouais. Открылась нам панорама нового света. Вот здесь раньше брали плату На тропу Галицина Сейчас проход абсолютно бесплатный Добравшись до Нового Света, мы все-таки решили пройти по тропе Галицина до мыса Капчик и посетить Можжевеловую рощу, что не удалось нам сделать в прошлом году. Гора Кабакая, по которой мы идем, не высока. Ее высота не превышает 165 метров, но имеет оригинальную форму. А в ее недрах таится немало загадок. У нее есть второе название – Орел но разглядеть на камне силуэт хищной птицы может только человек с особо развитым воображением. Название Кабакая переводится как «пещерная гора», но только часть этих пещер природного происхождения. В их числе подводная пещера-легенда, затопляемая водой, в которой находится озеро пресной воды, красивейшие сталагмиты и сталактиты, вот в эту пещеру и сегодня можно попасть только с моря. Посетителям предстоит нырять на метровую глубину под каменный козырек, а дальше продвигаться по узкому каменному тоннелю, держась за канат опытного проводника. Без каната добраться в пещеру невозможно, ведь в тоннеле нет места, чтобы грести руками. Два канала, ведущих в пещеру 4,6 метров в длину, выходит в пещеру Фиделя, это второе название пещеры, на высоте выше уровня моря. Пространство внутри предстает перед путешественниками в образе подземного царства, с его сокровищами в виде сталагмитов, сталактитов, подземных озер и хрустальных родников. Длина пещеры составляет более 50 метров, в ширину она 2-3 метра, а амплитуда ее более 20 метров. Посещение пещеры «Легенда» проводится только под руководством опытного инструктора из организации дайвинга и с использованием специального снаряжения. Все туристы проходят предварительный инструктаж. Природа создала и знаменитый грот Голицына, но завершили его оформление руки человека. О гроте существует одна легенда. Историки нашли несколько подтверждений о том, что Гомер в своей Одиссее упоминал именно этот самый грот. Заточенный нимфой Калипса, Одиссей бросал взгляд на воды и мечтал о том, как вернется домой. Находясь в горе Орел, которую действительно окружали кипарисы, густой лес, где рос вкуснейший виноград, а в самом гроте протекали несколько источников горной чистой и вкусной воды. Сегодня в гроте тоже есть источник, правда, только один – Подтверждением исторических находок служит и то, что ранее в грот можно было попасть только с моря. С суши к нему подхода не было. Так что вполне может быть, что легенда – сказка только наполовину. Пройдя немного дальше грота по тропе Галицина, взгляду откроется мыс удивительной формы под названием Капчик. Он находится между горой Орел и караул Аба. Разделяет синюю и голубую бухты. Это бывший коралловый риф, вытянувшийся на воде подобно сказочному 300-метровому ящеру. Кстати, полуостров часто именуют спящим ящером. Интересно, что мой Капчик в Крыму не только природное урочище. В какой-то мере его необходимо расценивать и как историческую достопримечательность. Чрезвычайно длинный выступ был избран морскими пиратами, как место для устройства сотни тайников, а советскими кинематографистами, как натура для съемок картины Спортлото 82 Актеры изображали здесь стоянку автокочевников. Татары же прозвали место Кьяпчик, то есть пещерный, что и закрепилось за ним у местных. С мыса капчик вдоль пологой части горы орел проложена тропа по которой можно выйти прямо в новый свет редкий путешественник не соблазнится залезть на гору орел чтобы посмотреть на открывающиеся с нее пейзажи сегодня кабакая входит в территорию заповедника а все благодаря тому что на ее пологом склоне растет можжевельниковая роща этот реликт помнит еще последние ледники, но несмотря на почтенный возраст, роща отлично выглядит и рада приветствовать каждого путешественника. Летом воздух здесь звенит от пения цикад. Ароматы можжевеловой рощи смешиваются с запахами трав, цветов. Солнце ласково греет и кажется, что прекраснее на свете места просто не существует. Вот мы с капчик Будем уходить Сейчас Вот, она, лотов, она ну, вот, эти, его, может... вот через Можжевелову Еще будем выходить на Новый Свет Мы прошли По тропе Галицина. Аккуратно вот по этой. И мы прошли. И напрямую сейчас выйдем новый свет. Но перед этим мы решили подняться на гору Орел и осмотреть красивые пейзажи с высоты птичьего полета. Мы поднялись не на самую вершину горы, но и этого было достаточно чтобы получить массу впечатлений. На этом наш экскурсионный день был закончен. Вечером в судаке нас еще ждал парад и концерт, посвященный Дню России.